Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и это видео из моего медового месяца, я просто подумал, что если уж я не могу записать вам стрим из бассейна, я запишу хотя бы какой-нибудь видосик около этого же самого бассейна, сегодня как раз относительно тепло, ребята в Телеграме мне подали идею, какой видос записать, это видос будет о том, как наши отношения с Кристиной начинались, Кристина тоже здесь самой, вот она сидит, но в кадр она не хочет, потому что она не накрашена. я там, не хочу, я так не могу, поэтому она будет с вами общаться просто голосом, за кадром вы заодно услышите, как она смешно с акцентом разговаривает. Кристина поздоровайся, пожалуйста со всеми. Йоу -йоу -йоу. Всем респект, я бухаю с вами. Да еще мы не очень трезвые, потому что мы в принципе ну выпили. Да? Неожиданно и приятно. Ну короче, расскажу вам историю, как мы с Кристиной начали общаться. 15-й год. Это когда мы познакомились. Именно познакомились. Да, познакомились. 2015 да, год. В 2015 году я приехала в Россию. Она приехала туда учиться, если кто не знает. Да, если вдруг кто-то еще не знает, а то вдруг кто-то еще не знает. А Кристина из Болгарии. В 2015 году она приехала учиться, и фишка такая, что я в 2014 году, в самом конце 2014 года, в ноябре, я вернулся из Берлина, где я прожил около года. Когда я жил в Берлине, я очень хорошо общался со своей польской подругой Натальей. Вообще, я Наталью, в принципе знаю уже очень давно, еще по польским всяким моим темам, с 2011 года. И в 2014 году, точно так же, прямо перед моим возвращением, она поехала учиться в высшей школе экономики в Москве. И там она как раз познакомилась с Кристиной. Естественно, когда я приехал, мы... Там с Натальей списались, типа, го бухать, там тусить. Я вернулся, вся фигня, она уже там в Москве несколько месяцев. Окей, погнали. И мы пошли тусить, бухать. И она, конечно же, позвала на тусовку своих друзей из вышки. Там были бразильцы, были... Э, блять, а хуй, кто, кто там был еще с нами? Ну, ну, понятное дело, что было несколько болгар. Это, собственно, Кристина, ее подруга Катя и э, Мария. Короче говоря, такая была мешанина из русских. Э, болгар, Бразил, Бразил... Бразильцев, я не помню, кто там еще был, может, кто еще был, Я сейчас так мне уже сложно вспомнить, это было 6 лет назад все-таки, да? Мы впервые с Кристиной увиделись, но, собственно, не могу сказать, что я там начал что-то сразу делать, потому что Кристина, она девушка красивая, а я такой, что-то, ну, нахуй, что мне к ней лезть? Плотно не общались довольно-таки долгое время, да, то есть мы периодически виделись, да, там, на тусовках на каких-то общих, но не могу сказать, что мы прям пиздец общались. Кристина что сказать хочет. Вот первое впечатление об Артеме, это что он толстый, жирный парень, который скалывается. Я могу объяснить, чем это связано, на самом деле, потому что я очень яркое впечатление тогда оставил, в принципе, на Болгар, когда я приехал на день рождения к своей подруге Наталье вот этой, да, и она устроила очень классный день рождения. Называется, вы все пьете водку, а запивайте водой. Человек приглашает тебя на день рождения, говорит, здравствуйте, вот вам закуска, ну закуска, ладно, проблем нет. Главное же выпивка на день рождения. И она говорит, ну у нас есть вот водка и вода с лимоном, пейте это. И все, абсолютно все мои русские друзятки... Ч ⁇ чё за хуйня? <сёк> Я как человек, который всегда говорю все прямо, и говорю, Наталья, что за хуйня, блядь? Ты бы хоть нам сказала, что у тебя денег где-то на нормальную выпивку, ну базар ноль, но ну, мы купим, блядь, бухла, да, блядь, без проблем вообще. Мы в итоге пошли в магазин, купили там без коря, рома, ну нормального бухла, чтобы русские все пили нормально, потому что никто, кроме поляков, на самом деле не будет пить водку, запивая водой с лимоном. Ну, по крайней мере, ладно, извините, может быть, это мы мыскали такие охуевшие. Ну, то есть мы водку можем пить в лучшем случае под очень богатый стол какой-нибудь, знаешь, -то, блядь, супов, суповта. Разных, блять, желательных еще, да, что там куча закуски и там соленья, и вот и водяру под это. Ну, не с водой, с лимоном. Что схуя я прекрасно понимаю, что это, конечно, хорошо с точки зрения, там, получить похмелье, не получить скорее похмелье, да. Но, блядь, вот с точки зрения тусовки это, конечно, какая-то хуйня. Вот поэтому я тогда очень сильно возмущался, громче всех, потому что все мои русские друзья, они такие. Бумпить-то Артем, чем будем пить? Я говорю, ну ща, блядь, пойдем купим бухла. В итоге, как бы, это было охуенно день рождения, когда мы приехали с подарками, пошли еще все бухла купили. Очень здорово. Естественно, я был недоволен, потом ходил орал. И болгары, они на это посмотрели, такие, нихуя какой охуевший гандон, блядь, приехал, выёгывается, ебать. Ему водку на халяву за 400 рублей, блядь, с водой наливают, а он еще, блядь, его не нравится, нахуй. Знаете, что самое забавное, что когда мы сходили, купили нормальный бухло, все пили только наше бухло. Наше бухло все, блядь, пили. Естественно, никто не пил водку, Даже что за блядь хуйня? Водку пили только поляки. Там были поляки, они, да, они пили водку, что поляки в целом пьют только водку. С Кристиной мы периодически виделись, но никогда так прям не общались как-то близко. До одного момента. Вот эта вот самая Наталья, моя подруга, через три года, 2018 год, правильно? Да, через три года она э, уезжала. То есть у нее закончилась учеба, она уезжала. А Кристина продолжила учебу дальше. Закончила магистратуру, правильно? И поступила на аспирантуру, она поступила, да. И Наталья устроила прощальную вечеринку. Ну что вот она уезжает, она там три года прожила в России. У нее, естественно, куча друзей в России осталось. Всех созвала. И, естественно, приехала тоже Кристина. И фишка была в том, что я заметил тогда, что все друзья Кристины, они все закончили учебу и все уехали. И вот последняя оставалась Наталья. Мне вот казалось, что бедная несчастная девочка остается одна. Сейчас я скажу, что, блядь, коршун, ебаный, блядь, нашел, блядь, слабое место. На самом деле нет, изначально у меня не было никаких мыслей э, таких э, по поводу Кристины, что я там буду к ней там что-то там было просто что но ну, мне было ее жалко искренне что она одна осталась короче в стране я знаю что это такое я сам несколько раз уезжал из россии был один в стране где никого не знаю то есть я понимаю что это полный отстой и говно и кал раньше на все тусовки кристина звала наталья я брал ну, надо мне ее звать ну, надо с ней как-то познакомиться понять что за человек вообще ну типа куда ее можно звать куда нельзя а вдруг она типа приедет и скажет ебать долбоебы блять все я написал ей просто в личку что, пойдем погуляем, потусим. Очень классно погуляли, очень классно пообщались. На до 6 утра мы с ней э, гуляли. Если честно, очень странно было, потому что я. Что? То, что он говорил: давай, я позову друзей, я позову друзей, я, конечно, в конечном итоге никого не позвал, и мы гуляли вдвоем. На самом деле я позвал, просто никто не пошел. Было такое, же, я говорю: типа, мы идем бухать, там, типа, вот с Кристиной, помните, там ее там тра -та, та там подруга Наталья. Кто хочет там тусить, бухать, и все что-то слились. Да, я такой, ну ладно, типа, ну пойду, пойдем вдвоем, похуй, что, да? Вот видите, как звезды сложились. После первой же встречи я понял, что мне Кристина нравится, как девушка, но я, я в целом человек такой, что я очень часто жму на тормоза в этом плане, пытаюсь понять, что у меня внутри, да, что я хочу, потому что там, хочу ли я просто переспать, потому что такое бывало. Простите, Грешин. Или я хочу что-то более серьезного. И подумал, ну надо еще с ней погулять, и уже целенаправленно позвал ее вдвоем. По-моему, мы в кино ходили, да? После кино еще куда-то, еще опять до 6 утра мы гуляли. Раз погуляли, все классно, два погуляли, все классно. Тут я понимаю, что, что она мне начинает нравиться, я начинаю писать Наталье. Наталья, ну такая вот ситуация, да? Ты вот уехал, мы пошли с Кристиной гулять. Что там у нее вообще почем? <смех> есть у нее парень там. Ну, потому что я ее в открытую не спрашивал, хотя я, в принципе, вроде из всех разговоров понял, что парня у нее нету. Наталья написала, что вот там нет, не, все нормально. Типа, а что такое, типа, что такое? Я говорю, ну вот она мне нравится. Она такая, да, хуел, типа, я, блядь, уехала, а вы тут с Кристиной будете сейчас мутить, что за хуйня несправедливость. Я хочу на все это смотреть, какого хера. После разговора с Натальей я понял, что надо что-то делать, но что конкретно делать, я, если честно, не очень знал. Мы пошли еще, по-моему. Еще куда-то ходили, да? Мы ходили, гуляли вот несколько раз мы. Опять до да, 6-7 утра. На, в нашем доме вместе забавно эту историю, конечно, рассказывать. Мы еще там пару раз погуляли, встретились. А потом э, пошли вместе. Ну, не то, что вместе, да, поделились, но вместе. Сложно это сейчас объяснить, на самом деле. На свадьбу мы нашей общей подруги Ксю, она нас пригласила, у нее была свадьба. И я написал Кристине, что там, пойдем вместе. Давай я тебя встречу в метро, и мы поедем, потому что ты, наверное, не знаешь, где находится ЗАГС. Ну да, то есть это очень такой, знаешь, аккуратный, пойдем вместе. Я реально не знала, где находится ЗАГС. Значит, я согласилась, потому что вот человек, который... Который тоже в душе не ебал, где этот ЗАГС. где просто посмотрел, блядь, нахуй на Google картах блядь, где этот ЗАГС. И в итоге мы с Крис, э, ну не вместе, но вместе, <свят> по моему секретному плану, пошли на эту свадьбу. И на этой свадьбе я был максимально мил. Давайте я буду прямо откровенно рассказывать, да, сейчас Крис отошел как раз. Я в свое время был еще тот ебр-террорист, я был музыкант, я там да, со всеми там тусил. Но когда мне девушка нравится, я на самом деле веду в основном себя довольно-таки скромно. У меня выключается давление, я просто слежу за ситуацией. Вот, и здесь было похоже, в принципе, довольно-таки. На свадьбу мы хорошо провели время, но, ну, естественно, я общался не только с Кристиной, я общался там со всеми, там куча моих друзей было. Куртку дал Крис свою, чтобы она не замерзла, потому что было прохладно. Это уже было перед тем, как мы официально начали встречаться практически, да? Ну, то есть, конец апреля. Вот, да. Вот представьте себе, это девушка, которая замерзает. Парень тебе дает свою куртку, весь вечер ухаживает за тобой, следить за тем, чтобы у тебя все было нормально, и нихуя не делает. Да, я ее там не целовал, не приставал, абсолютно был максимально... Корректен. И я считаю, что это правильно, на самом деле. Я все ждал какой-то момент, который, ну, типа, сам наступит. В конце уже тусовки, опять уже утро, да, я там провожаю Кристину до такси, я ее обнимаю там, говорю, давай там, хорошо тебе доехать. Я в говнище бухой очень, нахуй. Мы с Юдусом еще тогда остались и пошли жрать шавуху, блядь, и поехали домой еще в сраку, нахуй, я еще не помню, как мы доехали. Но Кристину я нормально посадил, и что там тебе водитель сказал? Ну, я сказала, что друзья меня провожают, а он сказал, это твой друг. Вообще нихуя не друг, он что-то еще хочет. Водитель меня, короче, спарил. И буквально через э, пару дней я опять, конечно же, позвал Кристину. Я уже прекрасно понимал, что я к ней чувствую. Я же прекрасно понимал, что я хочу с ней встречаться. Но я не очень понимал, ну типа, что мне делать? Как мне это сказать? Я такой, ну пойдем гулять. Мы пошли гулять, опять пошли, зашли наш любимый бар, пицца-синица. Кстати говоря, блять, нахуй, респект пацанам жестким. Что такое, Крис, хочет, что-то сказать? Ну тут респект и Натальи на самом деле, потому что я после свадьбы Ксю писала ей, сказала, что ты вел себя очень странно, потому что я ожидала, что ты какие-то действия предпримешь но ты ничего не сделал и типа я не знаю чего ожидать, а она на самом деле сказала мне, что ты вообще ему нравишься, ты ее хуела ты это не поняла до сих пор а -а -а, короче, респекты Наталье, потому что она так как мужик сказала, человеку нравишься, хватит там как женщина выебываться это такая польская тема. Дело в том, что в Польше девушки, они в основном являются инициаторами и такими... Они создают основную активность во всех отношениях. Поэтому как бы она, естественно, по-польски себя повела. Не по-мужски, а по-польски. И сказала, типа, ты заебала, давай, хватай его за яйца, там, блядь, там. И правильно сделано, на самом деле, потому что я не знаю, сколько я еще тупил, что, когда девушка мне нравится сильно, я начинаю эту порылить вообще как мразь. Это не так часто в моей жизни было, в целом. Поэтому мне сложно. Девушке тебе нравится, ты боишься облажаться, поэтому, в общем-то, да, я якорил, тупорылил. Но уже после разговора там с Натальей, она просто в какой-то момент, когда мы сидим пьем пиво, она мне в открытой говорит, да, птица синицы в баре это было, как раз нашей последней такой остановке, она мне в открытой говорит, Артем. Ты ну, скажи, ты вот ко мне клеишься или что ты делаешь? Я как Швеция, блядь. Я пытался максимальный, максимальный нейтралитет сохранить. Я говорю, ну, я как бы клеюсь, конечно, но если что, как бы я не клеюсь. Это было очень мило, потому что она сказала, что если меня нахуй пошлешь, я типа пострадаю чуть-чуть в одиночестве, а потом справлюсь как-нибудь и мы можем как друзья общаться дальше. Я просто не знал, типа, хочется ли ей вообще там отношений каких-то, там, не хочется ей отношений, да, я, ну, типа, не знал, как она ко мне относится, понятия не имею, потому что она говорит, вот, по нему ничего не понятно, по ней тоже ни хера понятно не было, то есть, ну, она, вроде, соглашается, вроде идет, но хрен ее знает, может, ей просто скучно, блядь, и все, и, ну, типа, чего бы не сходить с каким-то чувачком погулять. И я и сказал, что типа, если вдруг ты меня хочешь послать нахуй, ну посылай, как бы, ничего страшного, я переживу, и мы потом с друзьями будем общаться. Почему? Потому что э, изначально я помнил свою э, причину, почему я начал с ней общаться, потому что мне было обидно, что она осталась одна в России, и друзей нету, и вот я решил, чтобы она с нами там тусовалась, и у нее были друзья, и все будет хорошо, и я ее буду звать на тусы, и, и вот я и пытался донести, что я все еще буду тебя звать на тусы, мы все еще будем вместе, и все еще будет хорошо, там, э, там периодически будем общаться, и все будет классно. Но в итоге, а в итоге что? Поговорили в баре, и потом мы вышли на улицу, ты начал лезть ко мне. Я все-таки смог, да? Ебой. Рок-стар, бич. Как-то так вот мы и начали встречаться, да, 30 апреля 2018 года официально. Ну дальше все, в принципе, все работало как надо, да, то есть мы начали встречаться, ну да, конечно, мы там ссорились периодически, но сразу мирились, все было хорошо, и несмотря на такие проблемы, что там Крис уезжал периодически к себе домой, да, и мы не виделись по там 2 месяца, три месяца мы с ней переписывались, но первый раз, когда она уезжала, мы поехали тоже с ребятами в отпуск, мы поехали сначала в Польшу, потом в Берлин, в Берлине как раз мы встретились с Крис. Там мы неделю провели вместе, потом мы все вернулись уже по домам, и она вернулась потом через месяц в Россию. Через год, когда была такая же подобная ситуация, мы поехали уже все в Болгарию, отдыхали все вместе в Болгарии. Крис в основном училась в России, да, то есть большую часть времени она проводила в России. Иногда, естественно, ей надо было уезжать, и вот в эти моменты это было довольно-таки тяжко, учитывая, что... Я не знаю, как ты сказать, чтобы не звучало как-то слишком сладко, блять. Но у нас с пиздецам любовь была, блядь. Я там, блядь. Ой, Кристиночка, плак. Естественно, такие моменты. Это я, это я не плачу, это какая-то хуйня мне залетела. Плачешь, Кристина, блядь, жена ебать, Ну, короче, вот эти все расставания, они переживались. Ну, не то что тяжело как-то, но это было некомфортно, не круто. Мы эти проблемы так относительно преодолевали, да, понятное дело, что все равно мы там по месяцу друг друга не видели, но мы виделись, да, то есть не так, что она уехала на два месяца, и мы не видимся на два... два месяца, это полная хуйня, я уже в говно бухой, поэтому надо заканчивать, на самом деле, этот разговор, у меня была мысль глубокая, которую я хотел поведать вам, пока нет, мы два месяца встречались, я помню, с Кристиной, и я в момент, когда она уехала к себе, вот первый раз, мы начали встречаться в апреле, она уехала в июне, да, я тогда поехал бухать к Никите Дарк Денверу, который был у меня на свадьбе, который вы видели у меня на стримах, мой очень хороший друг. Я поехал к нему бухать, и я говорю, бля, Никита, я хочу жениться на Кристине. Ну, типа, я ну я это просто чувствую, я понимаю. Два месяца мы встречались. Он сказал, ну, это здорово, это классно, чувак, это охуенно. Э, но посмотри, там, что там дальше у тебя будет. Я тоже подумал, ну, надо посмотреть, что там дальше будет вообще, как я себя буду чувствовать. За все три года, пока мы встречались Крис, до того, как я сделал ей предложение, да ничего не поменялось, да, то есть я через полгода ей сказал, переезжай ко мне, дал ей ключи, говорю, вот те ключи, она сейчас тогда охуела. Мне надо было ехать на работу, а Крисне не надо было ехать рано на работу. Я просто ей ключи оставил, говорю, вот там, вторые ключи, на тебе, типа, оставь себе. Ну и потом я уже предложил ей жить вместе, через полгода это было, когда мы встречались. Оно все работало само по себе, понимаете, то есть это... Я не напрягался, Кристина не напрягалась, все просто само по себе так шло, что просто 30 апреля 2021 года я сделал ей предложение, и все, она согласилась. И вот мы теперь муж-жена. Видишь, видишь. Что хотел сказать на самом деле. Э, многие люди мне писали, в принципе, про отношения, что типа вот как найти там свою половинку и так далее. На самом деле, ну, никак. Нет какого-то способа найти половинку, да. Работает это так, что просто ты в какой-то момент находишь человека, в котором ты уверен, ты понимаешь, что это вот тот человек, с которым ты хочешь прожить остаток жизни. Ты хочешь отдавать этому человеку всего себя, и тебе с ним постоянно хорошо, несмотря на различные обстоятельства, да. И поэтому у меня, в принципе, что с самого начала я был уверен, что вот я хочу жениться на Кристине. Все это привело к тому, что спустя три года, это даже слишком долго, потому что я даже раньше хотел, если честно, сделать предложение, я сделал предложение, теперь мы женаты, теперь мы живем вместе, и теперь я переезжаю сюда, в Болгарию. Крис, ну что ты хочешь напоследок сказать э, моим подписчикам? Ну у меня голос не поставлен как твой. Хотела сказать, что вот э, Артем сейчас э, такой взять в Болгарии, бухает раки у отца, и ему надо готовиться к такой жизни, общаться с этими родственниками. Да, мне будет сложно, потому что, ну, в Болгарии связь родственная, она намного, она ближе намного, чем у нас, ну, я не знаю, как у вас, может быть, у вас все нормально, да, но у меня и у большинства моих друзей, как бы, родственная связь, она такая довольно-таки поверхностная, да, то есть люди периодически видятся там раз в несколько месяцев, раз в месяц, ну, там, может быть... Пару раз в месяц, в лучшем случае. Я так замечал, что это в целом в Европе. У них родственные связи, они более крепкие, они видятся. Часто они часто созваниваются, они часто общаются. И вот здесь мне надо будет в это все, конечно, ну, к этому всему быть причастным. да. То есть я не могу просто мужем Кристины и там, ай, а, похуй. И в принципе, все видно, потому что, смотрите, вот даже сейчас батя Кристина дал нам тачку сюда. Тачку положил литр в ракии. Ну, блядь, отношение вообще другое, понимаете? Вообще отношение в целом ко мне очень положительные, и это даже немножко непривычно и странно меня, это немножко пугает, но при этом уровень контроля тоже очень высокий. К этому контролю прыгнуть сложно, потому что я человек такой очень самостоятельный, да, потому что, ну, жизнь вынудила, да? То, что они там звонят, ну, чё вы там доехали, ну, чё вы там приехали, ну, чё вы там как отдыхаете, ну, чё вы там съездите туда, а вы туда посмотрите то, сделайте все. Это, конечно, странно для меня немножко, но я постараюсь к этому прыгнуть, конечно, потому что родители вообще очень милые, классные люди, и вообще они, я вижу, что они желают нам только добра, и Кристина они очень любят, и я тоже Кристину очень люблю, как ее можно любить, какая классная, замечательная, милая девочка, да? И мысль свою хотел закончить. Насчет того, чтобы встретить свою половинку и так далее. Во-первых, не ищите никого, не надо никого искать, не надо, оно само найдется как-то, да, потому что быть человеком, которым вы быть не должны, это полная хуйня. Когда-то я тоже думал, что вот моя девушка должна любить такую музыку, как я люблю. Должна играть там в игры, должна то, должна все, должна... Я все хуйня помню. Я вот тоже думала, что мой будущий муж выглядит как Аполлон. Будет э, интеллигентным, будем с ним разговаривать о всяких умных вещах. Да, э, понятное дело, что Кристина у меня доктор... Ты доктор, да? Доктор наук. Доктор наук, а я стример. Это работает, то есть нам вместе хорошо, она довольна, не была бы довольна, я думаю, она бы давно меня уже нахуй высылала. В этом плане, ребят, просто не парьтесь, просто живите свою жизнь и будем надеяться, что вы когда-то встретите человека, с которым вы будете счастливы. И я от себя вам искренне этого желаю, потому что это действительно... Иногда я настолько счастлив, что мне даже стыдно за это. Мне уже говорили люди, что ты мудак, что ли, блядь, что за бред? Но мне реально бывает стыдно перед э, другими моими всякими друзьями, знакомыми, что у меня все так классно, что, блядь, все так здорово. И мне как-то перед, Ну, мне неудобно просто. Ну, а мне так все охуенно. А у некоторых как-то не очень. Да, потому что у меня хорошая женщина, Крисина, Верно говоришь. Ладно, ребятки, я заканчиваю этот видос. Крисине респект. Жалко, что она не захотела в кадр войти. Я не знаю, как вы ее там слышали, не слышали, но она еле разговаривает в целом, она же из Болгарии. Они тут все, кроме ее бати. Вот ее батя орет примерно как я. Ребята, просто не парьтесь и живите жизнь, живите хорошо, живите правильно и просто будьте людьми нормальными, хорошими, будьте правильными чуваками, которые не поступают как мудаки. Вот я с Кристиной не захотел поступать как мудак. И я был прав на самом деле. Да, то, что я к ней не лез. Я, там... я считаю, что я правильно делал. Да, она там говорит, что я тормозил, но я считаю, что я правильно делал, потому что именно я боялся ее обидеть, я боялся сделать ей как-то неприятно. И, может быть, это мне и помогло. Потому что, а вдруг бы я пояскаю, э, детка, дай задницу за бестям. И она бы меня нахуй выслала. И все, и не было бы вот этого, понимаешь? Ну вот, она говорит, она согласна. Я надеюсь, вам понравился видос. Он такой душевненький разговор под винишко, э, Вместе с Крис. Я обещал хоть какой-то видос записать вам в медовом месте. Я записал. А, поставьте лайк, если вам понравилось. Покажите видос друзьям, которые думают, что никогда не найдут любовь, потому что мне 35 лет, я нашел свою любовь в 32 года, 32, да? 31, 32, бля, хайну, сколько мне было в 2018 году, в апреле? 31. И многие просто, я знаю, что расстраиваются, вот, у меня никого нет, и я там, блядь, хуй с горы, там, у меня никого не будет. Не факт, ищите правильный человек, вы должны понимать, вы должны понимать, комфортно ли вам с этим человеком, и как он себя в целом чувствует вместе с вами. Очень долго разговариваю, очень долго заканчиваю видео. Крис, я тебя люблю. У нас охуенный медовый месяц. Ваш здоровье, ребята. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу. Мне очень нравится записывать видео в медовом месяце. Ну, бля, надо было записать, Крис. Надо было хоть что-то записать. Ладно, всем респект. Спокойной ночи.